Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София, и мы продолжаем Black Side нашего котика детектива проходить. Опять же, я долго в него не играл, наверное, с недельку, может быть, даже чуть-чуть больше. Все забыла, как положено. Сейчас в данный момент у меня праздник... Говорю уже, я на вашей стороне. Ступайте, осмотрите там все, а я подожду внизу, а потом, возможно, вы передумаете и поделитесь со мной своими находками, или нет? Решать вам, мистер Блэксэн, я, естественно, вознагражу ваши усилия. Колберт, иди-ка сюда. Ага, да, тут мы настучали на носорога, может быть, его пристрелят, а то, сука, угрожал мне пистолетом. Я вам покажу, как угрожать мне. Так, мы, значит, вообще все забыла. Так, кажется, вот. Значит, что у нас? Э -э а, -а. <клышко> мы сейчас находимся, получается, блин, я уже забыл, кто есть кто. Вот, мы у еля сейчас, получается, в квартире и мы пытаемся узнать, каким образом, то есть, задушил ли он его из пандером. Запах женщины, почти ангельский. Shed. У Ели дома есть шарф. Так, наверное, я знаете что я сделаю? Знаете что я сделаю? Я вижу, что тут есть некоторые у нас проблемки. Как-нибудь вот так вот, да, пушу себя. Или А <г�� Hijippy�> вы этого не видели? Так, да что что да. Да что ж ты. Так, сейчас. Или я куда-нибудь сюда? Сюда? Давайте Полетаю тут чуть-чуть. Давайте вот так вот, да. Вот так вот я буду. Я внизу аккуратненько буду стараться не мешать. Ну, кому ничего никак. Вот, все, поехали. А то там наверху что-то происходит, а вы не видите. Нехорошо. Не так. знаю, как любовь еле к соленым огурчикам поможет раскрыть дело, но не помешает точно. Так, по идее, вы должны хорошо слышать и меня, и игру. Да, да. По идее, должны хорошо все слышать. Возможно, даже игру должны сильнее слышать. Ну-ка. Ну, Фу. Но мы изучаем все тут. Прямо вот. А подожди. Подожди, там что-то было. Там что-то было. Ты меня не наебешь. Не обманешь. Э, ну давай, там карточка. Оп. Гипс. Так, погнали дальше. Смотри, тут еще плакатик. Он как бы ждал этого боя, судя по всему, если висит плакат. Так, теперь мы заходим к нему в комнату. Ну, гантельки это уже хороший знак. Так, книга. Это, наверное, стих его стихи его отца, что ли, опять? Полное собрание стихотворение Авенариуса. Книга одна из трех. Ты не знаешь, у него есть родственники? А, отец. Его зовут э, э, Авенариус. Авинариус? Боксер поэт? Но он же пропал лет 20 назад. Вторая у него лежит. Ты чё, мы же ее видели? Вторую она, в смысле, одна из трех? Вторую мы видели. Зачем нужен огромный шкаф, если у тебя так мало одежды? Теперь же холостяцкая куныра. кто-то забрал одежду? Но разве что кто-то недавно все забрал? Как одна из догадок. Может, он собрал вещи куда-то свалил, то есть он посрался и типа пошло все нахрен? Красивая цепочка. Ага, прикольно. Мне тоже нравится. Так, и что, это все? Так, Микелия Пучини. Любишь истории про мафию, да, Бобби? Так. Похоже, Бобби унаследовал от отца не только боксерские навыки, не говоря уж об умении растворяться в воздухе. А может что нашелся? О! Карточка. Джон Джеймс Карл. Просто продолжим. Еще карточка. Е-мое, сколько тут всякого. Чуть-чуть а? пимпочкой покрутили. Опа, уже сколько всего нашли. А вот это. А, это и чисто книга. А мне показалось, что э, Социалистская семья. Ты любишь истории про мафию, да, Баби? Че еще? больше вроде бы ничего нету, да? Так, у нас тут еще пицца. Кусочек от пиццы. Так, подожди, нет! Я на пиццу хотела! Пиццу! Вернись, выйди оттуда. Все, пицца. Куда, куда пошел? Стой, стой, стой, стой, стой! Управление дурацкое. Так. Самое худшее в визите ребят у Лири не наша с ними драка, а тот факт, что нельзя сказать, они устроили этот бардак или ель. Да. лучшая еда для боксера зато очень похоже на ланч букмекерского громилы так, все мы все осмотрели? е-мое как это все прокрутить можно? опа! думали спрятать? Лучо Сан Мартин то он типа мяч ловит окей, бейсбол ну-ка там какие-то фоточки Бобби, кажется, хороший парень, но я едва его знаю Кстати, шарф! Мэри и Бобби ели любовники? Подождите Дедукция, по-моему, на эту кнопку, да? Они любовники, реально? У Ели есть дома шарф. Мэри простужена. Мэри с ним была в парке. Выходит, она недавно была здесь. Но почему? Что общего у нашей славной Мэри с Елем, которого подозревают в убийстве? Да, она лжет по поводу Ели Определенно, точно, стопудово. А может, она и есть убийца? Кто знает? Айма Майер, современный О, лав... Французские басни 17 века. Должна быть, это Майер скучная старушенция. А. Так. Риксон. Дальше погнали. Какие-то он всякие-то книжки любит. Ты вот, ее моё прям. Прям умничка-умничка. Какой молодец. Так, а тут что, это газ? Или что? Что это? А, это труба лопнула. Капает у него там. Труба. Окей. Да, куда ты? Я нажимаю вперед. На себя. Все, иди ко мне. Стоп! Что ты там нашел? Судя по состоянию квартиры, жили они тихо. Так, они. А я даже развернуть не могу, то есть тут, тут значит ничего нету, да? Судя по состоянию квартиры. И все, больше ничего нету, да? То есть здесь больше ничего нет. Я камеру развернуть не могу, если что. Меня тоже это бесит, раздражает. Управление тут периодически оно меня прям подбешивает. Блин, а чё? Все получается? Мы все нашли? А, еще можно? А, да можно... От уйти. людей вроде Алирии всего можно ждать. Я не хотел подвергать Мэри риску. Лучше прихватить для нее какой-нибудь сувенир. Мы через окно свалили от ну, зашибись но ну, мы не хотели как бы с ним связываться но ну, и замечательно вот свалим через окошко я боюсь только это будет иметь последствия для нас ну главное что мы свалили Приветик. Никогда не доверял ангелам. Мистер Блэксет? Какой? Сюрприз. А вот и шарфик нашелся. Привет, зайка. Ведь падшие ангелы это демоны. Джоуи сказал, что будет вечером красить зал, а Бобби собирается что-то починить на крыше. Поэтому, когда я нашла тело и вызвала полицию, я пошла к Боби, но его не было дома. Так, как вы по... почему вы об этом? Как вы попали в квартиру? Как вы открыли дверь в его квартиру? Кажется, она была не заперта. Все так запутано. Простите, мистер Блэксет. Не стоит извиняться. Я как раз хочу все прояснить. Так, в каких вы отношениях с Боби Елем вы понимаете, что, возможно, покрываете убийцу? Так, в каких отношениях? Какие у вас отношения с Боби Елем? Он был почти как сын для Джоуи, а мы собирались пожениться, так что... Ладно, думаю, пришла пора расставить все по местам. Вы изменяли Дану с Елем или наоборот? Вы с Боби Елем заговорились против Дана? Ну-ка, вы изменяли? Я знаю, что вы изменяли Дану с Елем или наоборот. Нет как вам такое в голову взбрело А как вы докажете что это не так в квартире ели я нашел фотографию вас с ним на американских горках пам пам пам эти это объяснить я не белый мистер Блэксет. что Че? Семеро из моих прадедушек и прабабушек были белыми, а восьмой черным. По закону я черные, хоть этого и не скажешь по цвету моей кожи. Вы знаете, что это значит, если вы родились в Норд-Арлингтоне, штат Алабама? Раздельное проживание, раздельные больницы, раздельные школы, раздельные уборные... Что? Молчи, короче. Раздельные школы, уборные, жилища и больницы. Причем цветным достается все самое худшее. У нас даже и питьевые фонтанчики разные. Доктрины раздельного равенства, и вся эта... Молчим! Я просто поеть не могу, а у нас какого цвета кон? И вся эта ложь. Поэтому я и переехала сюда. Никто не знает, какого цвета была кожа у моего прадеда. Так. Я вас понимаю. Я знаю, что вы чувствуете, Мэри. А теперь представьте, что вы еще и женщина. Он мой племянник, мистер Блэкса. Мы с Джоуи стали заботиться о бедном Бобби после смерти моей сестры. Ему было почти 15. Мы были в этом парке втроем. И тут мы переходим к Джодану. Кроме Боби, а нас с Джоуи никто не знал. Мы боялись, что мои обстоятельства... Позволит кому-нибудь разрушить его карьеру? Знакомая история. Э, что обвинилась, вас, вы должны были рассказать, да? Вообще она должна была рассказать. Вам все. стоило рассказать мне все раньше. Я скрывала это всю жизнь. Простите. Вы вызвали у Мэри чувство вины. Так, давайте котика включим. О, есть что послушать, посмотреть и понюхать. А я не помню, как это делается. А. -а, -а. Так, ну погнали. Так, ну давайте мы тебя понюхаем. Мы понюхаем тебя или посмотрим? Понюхаем, понюхаем, понюхаем. Сейчас занюхну. Занюхну, подожди! Почти, почти, почти я занюх... занюхнул. Мэри пахнет. Вообще-то вся комната так сильно пахнет свежим пирогом, что ничего другого я почуять не могу. Врешь, что ты еще можешь почуять? Так, тихо. Тихо. Что? Что? Что? Это мы посмотрим. А, послушаем. Телевизор и радио. Все в одном. Куда мы катимся? <связь> Ой, ты не поверишь. Ой, ты не поверишь, брат. Так, еще что-нибудь занюхнуть. Это что? Посмотреть. Дом источника женственности. Белинда Лавлейс. Еще что-то занюхнуть. Занюхнуть надо что-то. От а тебя чем-то пахнет? С какого места? Ты пыкнула? Ну-ка. Нет, вроде. Что я еще должен занихнуть? Где-то чем-то пахнет! Чую пахнет. Так, подожди. О, поймал. Только что из духовки. Вся комната наполнена запахом пирога. Господи. Так, назад. По поводу Сони Дан и кольца. Э, типа она прислала кольцо. Вы точно знаете, где сейчас ель? Этот вишневый пирог пахнет совершенно изумительно. Так. Э, Сони Дан и кольца. А что там было? Там что-то было же ведь, да? Или узнать, где сейчас Ель. Давайте про Ель сп спросим. Вы точно не знаете, где сейчас ваш племянник? Я искала его везде, но он исчез. Не беспокойтесь, я найду его. Спасибо. Так, по поводу Сони, Дан и Кольца. По поводу Сони, Дан и Кольца. Я смог скрыть от нее правду. Спасибо, и все же. Что? Нет, ничего. Может быть. Может быть, она имеет право знать. Может быть, тогда расскажешь сама. Так, этот вишневый пирог пахнет совершенно изумительно. Этот вишневый пирог пахнет так изумительно, что я проголодался. Чё, ты меня накормишь? Спасибо. Я его испекла прямо перед вашим приходом. О, где же мои манеры? Я худшая хозяйка в мире. А, меня покормят. сидит принес кухни следит за ней прям такой что что что что что что, -что, -что, -что вы наверное хотите пить так есть апельсиновый сок и кофе а -а -а апельсиновый сок сок пожалуйста о карточка подожди так что тут тебя не не, это, не устраивает ну алло. Что-нибудь выделиться нету. Ты просто выглянул? Подожди, я хотел на картину посмотреть, что происходит. У вас красивые картины, я хотел помочь, я хотел размяться. Простите, я как раз собирался вам помочь. А, это мы, типа, почему он встал? Просто проверил. Что тебе не нравится? Что ты головой качаешь? Он улепетывает. Ты что, сейчас решил сожрать? Ничего себе! Это неприлично! Так, ну давай Кошкость Что еще Опять ее обнюхать? Ну давай, об обнюхаем... А, подожди Опять какие-то проблемы у тебя, кошак У меня что-то сегодня, походу, все... Ха-ха, ложечка я, походу, сегодня все, все игры глючат. Что-то как-то это. Все, глючит и глючит, глючит и глючит. Как-нибудь это будет работать? Или, подожди, или я не туда нажимаю? Не, все правильно. Так, еще раз. Да назад. А мне нужно вперед. Ты, ты меня достал, кошака. Что с управлением что-то не то. Так, давайте прохождение Станем Вам стоит открыть пекарню. В вашей спальне огромная кровать. Причем тут кровать. Так, еще раз. Давайте попробуем. Показывает куда-то туда. Причем еще вот там да, вот что-то пахнет. Где-то вот рядышком еще. Не, не знаю Просто оно не работает Вот, ЛТР Нет Без понятия Не знаю, не знаю. Ваша спальня, кроме да так, вам стоит нибудь скрипт, дайте. Я сохраню ваш секрет. Хотела бы я вам верить. Ладно, так стоит открыть пекарню. Вам стоит открыть пекарню и продавать эти пироги. Спасибо. Джоуи тоже всегда так говорит. Она вам не, не верит, да? Давай еще раз попробуем. Последний раз. Так. Может у меня пирог в руках пахнет, я уж не знаю. Вот видите вот стрелочка, она показывает налево. А, не видите, не видите сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас покажу. Вот, стрелочка сейчас я вот, сейчас, чуть повыше. Вот прям подо мной, вот сейчас сейчас сейчас. Сейчас будет, сейчас сейчас. Вот вот вот видите прям вот стрелочка прям подо мной, вон, она показывает туда. Я пытаюсь приблизить, не работает. Отдалить тоже не, это самое, не работает Вообще что-то как-то, ну, никак То есть я очень пытаюсь Но ни, ничего не получается Короче, какая-то херня Не приблизить, не отдалить Никак, не знаю. Я пыталась. Пыталась много раз. Ничего не получается. Ничего абсолютно. А, Интересного. Я надеюсь, нету. Это... Не закрываю ничего. Ваша спальня огр огромная кровать. Я не мог не заметить в спальне огромную кровать. Вы что? Простите, я должен был убедиться, что Бобби Ель там не прячется. А, да, конечно. Эту квартиру купил Джоуи. Мы собирались жить здесь после свадьбы. Я переехала сюда из своей квартиры, чтобы немного сэкономить. Если бы он переехал сюда, вы бы сэкономили вдвое больше. Я не шлюха, мистер Блэксет. Ну ничего себе. Ну не могу я ничего унюхать. Ну не могу, что ты ко мне пристал. Не получается, не работает. Все, выпусти меня отсюда. Он не нюхается у меня тут ничего. Не, серьезно. Спасибо. Я его испекла прямо перед вашим приходом. О, где же мои манеры? Я худшая хозяйка в мире. Сейчас принесу нож из кухни. Вы, наверное, хотите пить? Так, есть апельсиновый сок и кофе? Сок, пожалуйста. Во! Да, у меня, видимо, На игра... На фотографиях как... она одета одинаково. Скорее всего, она не лжет. Ну, короче, у меня глюканула, да, по ходу, пьесы игра. Потому что, помните, даже вот эти вот штуки у меня, у меня не выделялись. В какой-то момент что-то пошло не так. Ну сейчас э, я игру перезагрузила. Посмотрим, по идее, должно быть все нормально. Так, красивая картина хотела. Ну, давайте как это. Простите, как я было? как раз собирался вам помочь. Короче, это реально был глюк. Я так понимаю. Сейчас он у нас жрет с пирога. Давай. Пипец, жрет и жрет. Даже три куска умять, а? Ну вообще. Причем не маленьких такие, это же огромные куски получается. Так. Ну, давай. Я сохраню ваш секрет. Хотела бы я вам верить. Вам стоит открыть пекарню и продавать эти пироги. Угу. Mm -hmm.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 Это да, это было грубовато с его стороны. Давайте, вот теперь все работает. Опа! Теперь пирога почти не осталось, и запах тоже развеялся. Интересно, теперь от Мэри пахнет огромной собакой. Мэри, когда вы прекратите лгать? Я знаю, что ваш племенник здесь. Я чую его запах. Что? Нет. Я же сказала, я не знаю, где он. Так, я понимаю ваши мотивы. Послушайте, я понимаю, что вы хотите его защитить. Но ради его же блага лучше прекратить эту игру в прятки. Можете обыскать весь дом, если хотите вперед. Его здесь нет. Пам-пам-пам. Давайте обнюхаем Опа-опа-опа-опа Что-то тут, тут явно есть Минуточку Это не ее запах Вот откуда доносится запах Бобби Еля Опа-опа, вычислили Так вот, почему вы там сидели Что? Не понимаю, о чем вы Нет, понимаете а Сейчас будет драка Позвольнитесь, пожалуйста, я взгляну Сейчас будет драка Прошу уходите Мэри, Бога ради, положите нож идите, или я? Не стоит этого делать, Мэри, я просто хочу помочь Пожалуйста, успокойтесь, я могу отнять нож а, Пожалуйста, успокойтесь Мэри, пожалуйста, успокойтесь Я не шучу Я не хочу тебе навредить Оставь ее в покое! Так, тихо, спокойно <служит> Началось Опа что? Что такое? Куда смотреть? Что происходит? Не поняла! Вообще не поняла! Что произошло сейчас? А, это еще надо угадать! Что? Что? На что смотреть? Да, блин. А, это какой рукой бьет, туда и уворачиваться. Что вы от меня хотите, я не понимаю. Мне кажется, у меня опять клюканула игра. А, а, Да ты достал. Блин. Не та рука. Сейчас. Все, все. Поняла, поняла, все. Стресс. <с nowadays> а! Тига, спокойная, успеваю нажимать. А! Ну да, без перчаток такой себе. Так тихо-тихо-тихо-гре. Что такое что за драка? Тихо! Я тебе сейчас. Спокойно. Блин, это вот. Такая рука. Вот. Какая рука? Рука, рука. Поняла? Какая рука? Что такое? Сердце схватило или что? Скорую. Делайте, что говорят. Быстро вызывайте скорую. При сердечном приступе важно помнить две вещи Какие? Во-первых, надо успокоиться Во-вторых, качать грудь раз в секунду Раз, миссисипи Два, миссисипи Три, миссисипи Попадаешь Четыре, миссисипи Сейчас качаем Пять, миссисипи. Шесть, миссисипи Семь Миссисипи. и пи. Бобби! О, Бобби! Спасибо! Бобби! Да плода, посмотри блин, спасибо! Он меня чуть тебе порвал! О, спасибо! Это, блин, пёс, а? Было много причин считать, что день удался Расследуя дело о самоубийстве, я выяснил, что речь на самом деле об убийстве. Я нашел и поймал первого подозреваемого и спас человеку жизнь. И все же, я нутром чувил, что-то не так. Но я надеюсь, сейчас Еля там не завалит в больничке. Совсем не так. Бля, как же он боксом то занимается, если у него блин, сердечный приступ приключился внезапно? Или это просто это впервые такое? Да бля, а сколько ему лет-то, что у него приступ сердечный? Обещайте не наделать глупости. Самосуд это не наш, Хочу пистолет! Какого черта? Не обойтись совсем не обойтись. без насилия, вымогательства не и несчастный случай. Ненавижу, детектив. бах ба, ба! ба, ба! Иначе ты сдохнешь, котяра. Смирнов. Похоже, вы не выспались. Кошмары. Да, они мне часто снятся. Долго я спал, ерунда. Вам-то что? Да, они мне часто снятся. Они мне часто снятся. Да, как и мне. Ладно, почему бы вам не пойти домой? В таком состоянии Ель никуда не уйдет. Да и теперь за ним присматриваем мы. Я сам могу присмотреть за Ель. Спасибо, мне нужно отдохнуть. Можно доверять этому парню? Кто это? Ему можно доверять? Я умею выбирать людей, Джон. А вот вы сомневаюсь. Вы обещали не вмешиваться. Я спас человеку жизнь, я ничего не обещал, мне пришлось, зря я это обещал. Давайте, я спас человеку жизнь. Если бы я не вмешался, Бобби ель мог умереть. Если бы вы меня предупредили, может мы бы все это предотвратили. Ладно, что сделано, то сделано. Ну, давай когда когда именно вы поняли что он убил дана я не думаю что он убил <coughs> мне просто любопытно я ведь все-таки полицейский я понял что орудие убийства принадлежит ему когда он попытался меня убить, когда увидел фолта из парк развлечений, я все еще в этом не уверен. Честно говоря, я до сих пор не уверен, что еле убийца. А как насчет мотива? Есть версии? Я состоял в уличной банде, отец еле пропал, Дан хотел отменить его бой. Я не знаю. У меня есть пара догадок, но на этом все. В любом случае, надеюсь, еле расскажет нам больше. Могу я задать ему несколько вопросов, когда он придет в себя? Вы ведь и без моего разрешения их зададите, так что предпочту не чувствовать себя обманутым. Вы за это загляните при случае в участок. Ваши находки могут очень пригодиться моим людям. Которые, кстати, наверняка ждут меня для допроса Мэри Пернал. как же трудно было уговорить ее отойти от еле. Не стоит снять церемонию, Полегче с ней ей много пришлось пережить. Ну ладно, полегче давайте. За последние дни ей многое пришлось пережить. Полегче с ней? Само собой. Мы ведь прежде всего служители закона. Вы попытались защитить Мэри. Попытайтесь отдохнуть. Видит Бог, вам это нужно. Сомнение поможет. Посмотрим хорошо. Так, ну что ж тогда Она начинает начинается-то, ё-моё. Пусть смотрят вашу физиономию. Как же вот... Ну, доели-то, а? То вы как киношный, Надоели, Боюсь, до титров еще далеко. Вам же будет лучше, если ошибаетесь. Заступайте на пост. Есть, сэр. Пришлю смену через шесть часов, ясно? Доктор. Ух ты. Кто? А, детектив. Поздравляю, вы смогли выстоять против этого парня. Не многие могут этим похвастаться. А теперь, если позволите... По-вашему, я похож на человека, который смог выстоять? Так, ну давайте осмотрим доктора. Доктор какой-то странненький, да, у меня тоже что-то не нравится. Большинство из нас не доверяет рептилиям. Но проблема не в этом. Проблема в том, что мы считаем, будто это недоверие логически обосновано. Что оно естественно и подкреплено фактами. Что-то мне это напоминает. Так, еще что-то оно... Еще? Еще? Большинство из нас не доверяет Подожди. Но проблема. же было? В проблема в том, Блин, что. Блин, а может в считаю, дважды в одну и ту же точку дать? обосновано, что оно естественно и подкреплено фактами. Так, еще значит что-то. Доктор Палмер. Палмер. Как ель. Он в сознании доступайте да, проведайте его пока он не уснул хотя постарайтесь задавать ему поменьше вопросов это отразится на его здоровье в будущем это отразится на его здоровье в будущем М -м -м, пока рано об этом судить у него все же был сердечный приступ в убили подтвержден сердечный приступ Палмер рекомендует еле покой после инфаркта. Уходите. Я не хочу с вами говорить. Врач велел мне спать. Нечасто мне приходится допрашивать подозреваемого в таком состоянии, да еще в таком спокойном месте. Мне часто удается понаблюдать за кем-то без помех. Настоящее везение. Так ну давай сейчас послушаем. Понюхаем. А нет, не понюхаем. Его пульс учащается. Это может означать, что он врет, нервничает. а может быть признаком чистой незамутненной ярости. Мне кажется, нервничает. Что Ш что ты мне это показываешь? Что? Кулак. Ага. Он сжимает кулак. Верный признак сдерживаемого гнева. Так, что еще? нас смотрят, он как смотрит как бешеный. Прямо на меня. Если бы он отвел взгляд, я бы решил, что он врет. Но это не тот случай. Сжатый кулак, быстрый пульс, прямой взгляд. По-моему, он очень зол на меня. <связывая> я понимаю ты не хочешь меня видеть и мне жаль но я спас тебе жизнь тебе придется смириться с моим присутствием дать все сперез Боюсь, тебе просто придется смириться с моим присутствием пока да хорошо что мне недавно дали лекарства я скоро вырублюсь. так перейду сразу к делу <связывая> кто убил дана кто убил джодана что Пытаетесь сбить меня с толку? Джо повесился? Дан ханел, хотел отменить бой. Орудие убийства принадлежит тебе. Дану не, хватало, не хватило бы роста, чтобы повеситься. Дан был недостаточно высок, чтобы повеситься на той веревке. Так, это правда? Его убили? Так, орудие убийства принадлежит тебе. Я знаю, что орудие убийства принадлежит тебе. Что? Веревка? Я не понимаю. О чем вы говорите? Не играй со мной, парень. Эспандер. Эспандер? У меня никогда его не было? Хорошо. Предположим, я тебе верю. Убийца задушил Дана Эспандером и обставил все так, чтобы мы сочли это самоубийством. Но он также оставил достаточно улик, чтобы мы нашли и настоящее орудие убийства. Затем он подбросил коробку от Эспандера в твой шкафчик. Ты знаешь кого-нибудь настолько хитрого, у кого к тому же был мотив? Я, я не знаю. Джека Стэмп, так, не виновен? Так, Десмон Олери. А может, Соня? Как насчет Сони Дан? Соня? Вряд ли. Она странная, но она его дочь. Всякое бывает, поверь мне. Так, Десмон, это... Так, Джейк Остембе. давайте Десмон Олери. Ну, я вот сомневаюсь, Десман что он. Олери вполне мог такое придумать. У него были претензии мог. к дану я даже не уверен что они были знакомы по крайней мере лично около месяца назад джо выгнал из клуба одного из людей о Лири. тот пытался дать свою визитку джейку остемка да точно это вам джейк рассказал вроде того так ну джейк не мог фрэнк кэссиди а что насчет фрэнка кэссиди как думаешь у него мог быть мотив возможно Пару недель назад Джо взял меня с собой на собрание Ассоциации Боксерских Менеджеров. Которую возглавляет Кэссиди. Да. Он был одержим идеей принять закон, который запретит боксерам участвовать в боях без менеджера. Или без помощника менеджера. И все вроде с ним соглашались, пока не заговорил Джо. Он сказал, что мы станем просто шайкой вымогателей. Что Кэссиди основал ассоциацию только, чтобы зарабатывать деньги, прибрав к рукам спорт. Тогда все остальные задумались. А Кэссиди ушел с пустыми руками. Не повезло, Кэссиди. Блэксет. Кажется, я должен... Ну, в общем... Понимаете, мой отец исчез, когда мне было шесть. Сразу после победы в бою. Больше мы о нем не слышали. Можете представить, что это значит для ребенка. Кто знает, кем бы я стал, если бы в моей жизни не появился Джо Дан? И даже когда несколько лет назад я оступился и приставил к его голове пистолет, он все равно позаботился обо мне и вернул на правильный путь. А теперь его нет. А вы рискуете жизнью, чтобы найти убийцу. Спасибо. О, ну не я просто сделал свое спасибо за информацию. Самое время. Спасибо за информацию. Как насчет. Все, вырубился. Ага. Так, ну пулак. Руки много говорят о том, что человек чувствует. Ч еще посмотреть? Послушать. Ну вот так-то вроде ничего, что опять. Нет, это тут мы уже смотрели. Все, вырубился. Нормально, что глаза так бегают. А, у них да, у них нормально. Кажется, ему плохо. Надо сказать кому-нибудь. А, это типа вызов, да? Вот-вот-вот, вызов медика. Видите, температуры нет. Ему, наверное, кошмар приснился. Вы уверены? А вам бы не снились кошмары, если бы вы пережили такое? Я бы вот точно не смогла заснуть. Ну, блин, ну... У меня тоже бывают кошмары, но это началось давно. О! Бедняжка. А знаете, какой у меня кошмар? Сейчас что выглядит... Да, ведьма, с которой мне приходится работать. Хорошо, что у нее операция в 12.30. Но, знаете, лучше бы она началась пораньше. Будет позже на операцию... Что утром". бы там ни было, спасибо, что позвали меня. И за то, что его привезли. Навсегда, пожалуйста. Вы даже не представляете, как я рада участвовать в такой истории. Какой? Может, там ничего важного, но мне нужно заглянуть в его медкарту. Так-так-так. Тихо. Карточка. Оскар какой-то там. Дальше. Окурки. Число окурков обратно пропорционально количеству часов сна. О, черт. Что такое? Так, ботинки хотели посмотреть. Кстати. Ну, алло! Ботинки! Ну, ботинки посмотреть я хотела! Вот! Тихо! Да -мо! Так, сейчас будем попадать, тихо, миллиметраж. Зачем ты меня бесишь? Тихо, стой! Блин. Управл. Во. Нужно найти его анализы. Тихо. А! Что-то с ним не так. Нужно разобраться. А! Пытаюсь в ботинки попасть. Тихо. Есть. Посмотри на наличие краски. Если краски нет, он не виновен. Краски нету. Он не виновен. Ботинки еле ужасно воняют. Ну, воняет их как по хер бы с ним. Для дедукции? Ну, давайте. Что? Так... Э... Ну, тут в любом случае. Так. Кому принадлежат отпечатки ног в клубе? А, Нет, и все? отпечатки не совпадают. Если еле любил Дана, в краску он не наступал. Или был в другой обуви. Потому что еле они совпадают с отпечатком в клубе. Да. Так, анализы его нужно найти, да? Где? Мне кажется, да. Доктор Ящер что-то, что-то... Что-то мутит. Что ты звонишь-то, а? Уикли повесить трубку клуб Дана. Подожди. Мы позвоним, но чуть-чуть попозже. А по разве карточку не, не цепляют к ногам? Ладно, хорошо. Давайте с Уикли свяжемся. Вдруг что скажет? Так, Уикли. Ну, а так вот посмотрите на размеры нашего кота. Он же здоровый, такой, здоровенный. Прям к шар к шара. Клуб Дана. А -а -а -а -а -а -а -а. Ты-то мне и нужен? Джейк, это Blackсет. я хотел... Мне нужно работать, Джон. Позвони позже. Рональд, выходи на рынок. <звук> Понятно. Ну, с Сони я болтать не буду. Пошла она в жопу. Все прям отвратительно, она мне не нравится. Так, нужно, значит, получается... С, с, с, с, с, с, с, с, ой, как много времени прошло Короче, я так понимаю. А, вот карточка вот тут, вот, да? Вот. Она-то нам и нужна. Привет. Проснулся, красавчик. Так, можем мне сигареты, назад я вижу карту еле у вас. Ну-ка. Осмотримся, -ка, как тут. Так, смена хирургии 12.30. Так, так, дальше травматология 0327. А, у доктора Тальбота операция сегодня 12. Это она, да? Сигареты. А ну типа попросить у нее сигареты? Hmm. Можно еще позвонить? То есть, как отвлечь, да? Ирина? Вижу карты еле у вас. Ну, давайте попробуем а, просто так. У вас есть медкарты ели. Можно мне взглянуть? Хм. Нет, я так не думаю, красавчик. Ты сука какая, а? Свидание? Назад Дай-ка мы сейчас позвоним Мы попробуем у нас... вот Так М -м. Мистер Лань уйдет позже На операцию в травматологию Похоже, медсестра Лань будет ассистировать доктору Тальбуту на операции в 12.30 через 4 часа. Не смогу ли я заставить их провести операцию раньше? Медсестра Лань будет так. Ага. Но ну, мы сейчас попробуем позвонить ей. Я так понимаю. Травматология. Вот как раз давай. И стащите медкарту и на этом закончить. Шерри вот. Позовите доктора Грегора Тальбота, пожалуйста. Да, минуточку. А, нет, согласно расписанию доктора Тальбота не будет до двенадцати тридцати. Могу я узнать, кто спрашивает? Болин, а, надо было на регистрацию. Эээ, uh, притвориться доктором Т. Так. Во. Давай, давай так. Шерри, это доктор Тальбот. Нам придется перенести процедуру, назначенную на 12.30. Я хочу, чтобы все собрались в операционный через пять минут. Если кто-то будет недоволен, скажите, что это вопрос жизни и смерти. Понятно? Эй! Hey. Вопрос жизни и смерти. Да вы издеваетесь. Вали, вали, сучка. Так, не туда, не в ту сторону, подожди. Вот, вот, вот, вот, вот. Все, все, все. Идем, идем, идем, нормально, идем. Ага. Теперь ты тут. А с тобой можно поговорить? Ладно как бы это сказать мне от вас кое-что только если угадаете почему я ее отдам актер стран так чтобы насолить напарницы хотите помочь в расследовании думаю вы просто хотите насолить своей напарнице надо же какой вы умный только быстро хорошо хорошо спасибо ведь мы вернется так ну погнали а, Потерь сознания, вызванная остановка сердца. С херали была остановка сердца. Дальше. 43-й год коклюш. Что тут написано? Ой, вы же знаете врачей. Сверху я писала. Посмотрим: экстрасисталея, дегидратация, вызванная панической атакой. Экстра что? Ну, аритмия. Неровное сердцебиение. Паническая атака. Эк. -э я это даже прочесть не а могу. Тут? Хорошо, что мистер Елли лечит доктор Фергюсон. Иначе я бы волновалась. Эй, нет, значит нет, мисс. Вы понятия не имеете, кто я, да? Мисс, поймите, у меня приказ, и мне приказано... А вот и вы, мисс Дон. А? Скажите ему, Блэксет. Мне до него не достучаться. Послушайте, Хайжелл. А это хозяйка клуба, в котором тренируется Ель. Она моя ассистентка, она моя жена. Чё врать-то? Это хозяйка клуба, где тренируется Ель. Женщина? Восстановится парень или нет, целиком зависит от нее. Между нами и со всем уважением, мисс. Но не слишком ли много свободы мы даем женщинам? Ладно, пропущу. Под вашу ответственность. Спасибо, что убедили полицейского. Так, вы нали меня найти еле, и я хотел, чтобы вы увидели его сами. Сам не знаю, зачем я это сделал, я не хотел, чтобы вы поднимали шум. Ну давайте, вы налили меня... Нали меня найти... Вы наняли меня найти еле. я хотел, чтобы вы увидели его собственными глазами. Понятно. Как бы то ни было, работу вы выполнили. На следующий после боя день я пришлю вам чек. Можете идти. Так что вы здесь делаете? А, подождите, давайте занюхаем ее сначала. А, осмотрим. Ладно. У тебя ствол там? Подожди, ну нет, нет. А? зачем вы это сказали? Че? А, еще раз. Ладно. Как бы то ни было, работу вы выполнили. Надо закончить! В На после боя день я пришлю вам чек. Можете идти. Зачем вы пришли? Что вы здесь делаете? <связь> Пожалуйста, скажите, почему вы здесь? Так. Соня, мне нужен ответ. Попробуем с ним. Нет, Понятно. Зачем вы это сказали? Что сказал? Я не понимаю, зачем вы это сказали? Что сказал? Что? Это было, вы Ладно. На следующий после боя день я пришлю вам чек. Можете идти. Не, но если она так хладнокровно может убить его. Пожалуйста, с работой. А нет. Она собирается сделать глупость Соня, не надо Он убил моего отца Вы сами так сказали Нельзя брать прост, Ваш отец не хотел бы этого Я такому не говорил Нет, я же сказал, что он невиновен Он чуть не убил вас В квартире той шлюхи Как он может быть невиновен? Э -э -э, стреляйте, я вас арестую Нельзя таки Нельзя брать правосудие в свои руки. Поверьте, это будет преследовать вас всю оставшуюся жизнь. Нажало первое, попался. Как он может быть невиновен? А, пистолет не дает, вы свою карьеру, а так ваш детские... Ли... Ваш а? отец не хотел бы, чтобы вы так поступили. Он был справедливым человеком, а это несправедливость. Всё, Все рысь, классно. успокойся, успокойся, рысь. Все Блин. хорошо. А Соня, даем Бобби Ели. Не приближаться, не, не трогаем. Все, отпускаем. Она мне не нравится, обнимать я ее не буду. Тим. Лапочка, я вернулся из Лос-Анджелеса, как только смог. Я же просила, не спешить. Тим Торп, дядя ну, Сунида. Хера себе. Ты не представишь да. мне своего друга? Нет, это Джон Блэксет, Детектив, который нашел Бобби. А, так у вас деловые отношения. А я уж подумал, ты хочешь порадовать дядюшку. Нет, дядя Тим, не говори глупостей. Это мы, типа, прикрыли пистолет. Глупости? Посмотри на себя. Умная, образованная. Ярче любой звезды. Все мужчины в этом городе должны лежать у твоих. Тан-тан-тан. Пойдемте, лучше дать ему отдохнуть. Даем, мои. Во... Так. Ладно. Вот как. Допустим, вы правы, и Бобби Ель не виновен. Кто теперь наш подозреваемый? Наш? Твой отец отказывался от моих денег, но заставил меня пообещать ему одну вещь. Что я позабочусь о тебе, если с ним что-то случится. Но я могу... Я знаю, что Опеку. ты прекрасно сможешь управлять клубом сама. Но мы ведь даже не знаем, сможет ли Ель драться со Стоуном. Кроме того, кто-то очень старается помешать этому бою. И кто-то должен заплатить мистеру Блэкседу, чтобы он докопался до сути. Пожалуйста, разумеете ее. Так, ваш дядя прав. Ваша жизнь, мама, решать, мне не нужны деньги. Так, ваш дядя прав. Ваш дядя прав. Ваш отец не хотел Малыш, бы, достижение своих прошли через это одна. Вот видишь, прислушайся к детективу. Хорошо. Спасибо, дядя. И спасибо вам, Джо. Так, будешь плакать, испортишь макияж. Лапочка. Приводи себя в порядок, и я угощу тебя завтраком. Но я А шесть а покрасил. Она, она должна быть. Set, минуточку. Что тебе? Думаю, ей нужно побыть одной. А нам с вами поговорить. Послушайте, мальчик мой. Сделайте все, чтобы найти убийцу, Джо. Сделайте все. Если придется замораться, не беспокойтесь. Отмоем. По рукам. А, я не занимаюсь местью, договорились. Я не занимаюсь местью. Я не занимаюсь местью. Ладно, дело ваше. Просто донесите мяч до очковой зоны. Только не это. Снова твои истории про великого железнорукого. Стойте. Ну, конечно. Квотербек Майлстоунс. Тим железнорукий Торп. Обычно меня быстрее узнают. Блоцет, позавтракайте с нами. Я бы сразу с радостью, ага. но мне нужно нельзя доверять продолжение. Надо это запомнить. Короче, все! Все! Все, надо закругляться! Так, давай загружайся быстрее, и мы. У них достаточно для дедукции. Все. Замечательно. Сейчас мы сохранимся. Расследование требовало, чтобы я попросил Джейка об услуге. Или в худшем случае потребовал. Вот, все, отлично, все заканчиваем тут с вами, все, спасибо вам за то, что были со мной, за то, что смотрели меня оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и мы в следующих сериях обязательно будем докапываться до правды, кто убийца кто это падла, кто это сделал, короче говоря мы раскроем все это преступление и все узнаем, все, всем спасибо всем, пока-пока